Здравствуйте! Я желаю вам мега кайфового времени суток счастья, богатства и благополучия. Меня зовут Стефанидий Евгеньевич. На данном видеоканале YouTube я буду вам показывать все, что мы делаем в социально-ориентированной сфере. Как грамотно построить, как сделать так, чтобы у вас это точно так же работало, как работает у нас. Какие сложности будут и какие сложности можно как обойти. Все покажем, все расскажем, наблюдаем.